Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать лодку. Я вам хочу еще сказать. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Первое, что мы начнем. Нарисуйте две наклонные линии под углом друг к другу. Причем верхняя будет длиннее нижней. Начинаем рисовать нижнюю, затем верхнюю. Мы рисуем сегодня лодку, простую Каваи. Теперь, соеди... Теперь соединяем линии, чтобы получился парус лодки. Эту и вот эту. У нас уже похоже на парус. Затем нарисуйте под парусом и завершенную форму лодки. Так, вот получилось. Из центра лодки нарисуйте мачту. Вот Тут вот между водкой и парусом. Затем нарисуйте верхнюю часть мачты, торчащую из паруса. Затем нарисуйте под лодкой волнистые линии для воды. Нарисуйте горизонтальную линию около одной лодки. Затем добавьте руль с задней стороны. Вот. И нарисуйте милое личико, конечно же. Как же Кавай. Без милого личика. Рисуем сначала глазки. Такие. Один. И второй. И ротик. Улыбающийся. Теперь начинаем делать водку цветной. Можно рисовать цветными карандашами. А вы подпишитесь. Парус мы разукрашиваем зеленого цвета такого вот. Вводим ее зеленым цветом поярче, который вот с этого края делаем. Потемнее а с того края вот здесь ярче. мать что я уже ввела, теперь вот здесь чуть-чуть серым покрасим. Вот так вот. Теперь рисуем саму лодку таким же с зеленым цветом. нарисовала, а теперь рисуем воду. Здесь рисуем воду более темные уродки, там посветлее.